Здравствуйте, дорогие зрители! В ряде регионов вводят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В том числе с 11 октября в Курской области введены ограничительные меры на посещение общественных мест при отсутствии QR-кодов. Губернатором Курской области заявлено о лишении додации на ремонт дорог. То есть всячески пытаются склонить людей к тому, чтобы они шли и вакцинировались. И сейчас я попробую через сайт Госуслуг записаться на получение вакцины. И мы сейчас попробуем произвести запись, получится у нас это сделать или нет. Сейчас мы это увидим. Выбираем предложенный первый вариант. К сожалению, работать не так все быстро, как хотелось бы. Ну, если вопрос важен, можно, конечно, и подождать. Очередя у нас были всегда. Раньше в живом формате, в офлайне. Сейчас приходится ждать на портале. Но это все лучше, нежели варианты предыдущие. Так, здесь у нас выпала ошибка. Пробуем другую, в другую больницу записаться. В ближайшие 30 дней нет доступного времени для записи на вакцинацию. Смотрим другую больницу в городе Курске. Тем временем пока загружается, я видел в новостях, что привозят много доз вакцин. Очередная партия поступила в Курскую область 11. В Курске заработал крупнейший в регионе центр вакцинации коронавируса. Это мега ТЦ-мегагрин. Посмотрим, есть мега мегагрин может быть, у нас... Так, здесь ошибка. Так, ТЦ Мегагрим вообще не обозначен, он был, находится на Карла Марксе, Но здесь на госуслугах его нет, видимо, есть только больницы, тогда попытаемся записаться в больнице. Так, ну периодически выпадают такие ошибки. Скажу вам, что я пробовал, они выпадают не всегда, и можно несколько раз попробовать одну больницу. больнице. Все-таки будет выдана информация, к сожалению, не та, которая нам нужна, о том, что на 30 дней запись невозможно в ближайшие 30 дней. Не буду затрачивать ваше время на аналогичные показания, но я пробовал ряд больниц сделать по Курской области, ни в одну записаться у меня не получилось. Здесь ситуация будет аналогичная, либо выскакивает ошибка, либо если попробовать несколько раз будет информация о том, что запись невозможна. Ну, я пробовал и сельские местности, и больницы в городе, ситуация абсолютно аналогичная. Тут вот где-то видно, доступно талонов, в ноль. Так, доступно талонов в ноль, доступно талонов в ноль, доступно талонов в ноль, я кстати не, не обращал на это внимание. Сейчас посмотрим, где есть. Вот, доступно талонов 95. Так, в ближайшие 30 дней нет доступного времени для записи. Как же так? Так, посмотрим, где еще. Вот, пожалуйста, доступно 147 талонов. Пока сгружается. просмотрим. Доступно 190. 59. Да ничего не доступно по факту. Смотрим теперь, какая обстановка у нас соседних регионов. выберем в самом городе. Красавец. Так, же, сразу посмотрим. Здесь такая информация не содержится по доступности талонов. Такое ощущение, как будто там э, просто вот как наименование проставлено. После дома 12, где надо там 120 талонов. Так шик подает. Какое подразделение. Ну, как бы не совсем в ближайшее время. Но в Орловской области очень такая проблема не наблюдается. Я находил до этого, смотрел предварительно, находил более ранние даты. Давайте посмотрим еще регион. Опять же, соседний. Раз мы разбираем Курскую область. Так, город Белгород. Так, опять же, здесь нет информации, такой, как курсы что доступно какое-то количество талонов. Так, здесь нам даются варианты выбора. Даже выбора номеров кабинетов. Это более вообще удобно, нежели просто выбор больницы. Можно выбрать на какой этаж подниматься. Если, допустим, пенсионер на пятый этаж, если а при отсутствии лифта, конечно, будет неудобно. 14 число, пожалуйста. То есть ситуация шикарная. То есть выбирай не хочу. Ну вот получается, вот такую картину мы наблюдаем в Курской области. При ряде мер ограничительных, которые носят сомнительный правовой характер, люди получают результат в виде невозможности записаться на прием к врачу. Более того, в новостях имеется такие, такая информация, что оказывается воздействие не только в виде каких-то qr но еще на лишение дотации на строительство и благоустройство дорог. Вот. Но такие заявления, на мой взгляд, вообще абсурдны. То есть лишать людей ездить, по ремонтировать дороги, тем более по дорогам ездят, если исходить из мыслей губернатора, то есть люди вакцинированы, почему они должны страдать. И тем более, как правило, люди еще передвигаются по своей области, а не только находятся в том населенном пункте, где проживают. Поэтому подобного рода действия вызывают возмущение. Зато под носом не видят, не видят таких вещей самых необходимых, это как обеспечение доступности получения данной прививки. Лучше бы они занимались предоставлением доказательств безопасности вакцины для населения, доносили бы эту информацию, а потом бы обеспечили. Но, к сожалению, идут вот, как я уже сказал, таким путем в виде ущемления каких-то прав, в виде принудительного подталкивания к вакцинации. То есть, ну, соответственно, результат мы получим. Не тот, как они, какой они планировали. На этом все. Желаю никому не болеть. Всего доброго.